Приветствую, мои родные, мои любимые, и снова с вами Елена Дегурова. И это прогноз на июль месяц 2019 года. Я напоминаю, что полная информация на месяц, на каждый день расписана полностью с рекомендациями, с практиками, с секретами, которые вы можете использовать, которых нигде в книжечке не напечатают, которые вы не прочтете, Вся эта сакральная информация находится в нашем клубе Яркожителей. Ссылочка на участие в клубе будет под этим видео. А сейчас полный прогноз общими мазками для того, чтобы все, кто в клубе, не в клубе, могли понимать, куда двигаться. Итак, мои родные, этот прогноз мы разберем на июль. И пусть он помогает принимать вам верные, эффективные решения чтобы у вас была возможность использовать энергетику каждого дня наилучшим образом, мои родные. Давайте коснемся важных изменений июля. Вот Начало месяца пройдет достаточно привычно и комфортно. В целом планеты сохраняют как свое движение, так и положение в знаках. Первые изменения начнут происходить после 7 июля, когда Меркурий пойдет ретроградно. Вот, возможно, вам уже известно из моих видео или из других источников, Меркурий отвечает за общение, за информацию, за коммерческие предприятия и средства связи. Соответственно, в этот период во многих, точнее, даже во всех указанных вопросах, вот, связанных с общением, информацией, с коммерческими предприятиями, со средствами связи, Вероятные затруднительные ситуации. Нужные люди вдруг могут потеряться. Или не потеряться, а медлить с выполнением обещаний. Вообще э, готовьтесь к тому, что будут некие тормоза. Такие тормозюльки и тупилки у нас наступают в июле месяце. И это не мы такие, это звезды не в тех позах, как говорится, стоят. Поэтому просто понимайте, что происходит с вами, что происходит с людьми. Также общение сводится к пустым разговорам, которые я очень рекомендую миновать. Чем меньше пустых разговоров у вас в июле, тем эффективнее у вас будут результаты в сентябре и в октябре. Просто договориться с кем-то о чем-то становится достаточно нелегко, а приходящая информация может быть бесполезной или устаревшей, а советы, рекомендации достаточно сомнительные. Именно поэтому я еще рекомендую минимум пустых разговоров. И если получать рекомендации, то от профессионалов в той сфере, в которой вы хотите получить эту рекомендацию. И именно поэтому в данный период так важно сохранять ясность ума, определенную критичность и способность анализировать. Аккуратнее, мои родные, с покупками. Особенно это касается средств связи. Осторожно с принятием серьезных решений. Лучше посвятить это время тому, что уже есть, навести порядок в текущих делах. Это общая такая информация. И также я хочу напомнить и заакцентировать ваше внимание, что... В июле месяце у нас коридор затмений, состоится солнечное и лунное затмение. Солнечное затмение состоится уже вот-вот-вот, прямо оно на пороге 2 июля в знаке близнецов. Это знак общения, коммуникации, поэтому в ближайшие дни нужно особенно следить за тем, как мы контактируем с другими людьми. Притом, близнецы, это, знаете, это такой вот, ну, как новорожденный, как маленький ребенок, потом болтает без умолку, болтает вот именно вот эти пустые разговоры, да, о том, о сём, как тот чукча, что вижу, то пою. Поэтому старайтесь следить за тем, что вы говорите, кому вы говорите, и задавайте себе вопрос, зачем я даю эту информацию? А полезна ли она человеку, которому я это говорю, зачем она ему? Также нужно следить за речью, избегать сплетен, слухов и еще раз акцентирую, избегать пустой болтовни, быть внимательными к получаемой информации. Кстати, такой секретик: если вы понимаете, что вы общаетесь с человеком, который пытается вами манипулировать или а, навязать что-то, то старайтесь слушать его правым ухом, чтобы он стоял у вас с правой стороны, и еще, если вы в этот момент будете пить кофе, то никогда никакая манипуляция к вам не пристанет, и вы будете именно сохранять этот здравый смысл во время разговоров, и когда вы хотите разговаривать с человеком, чтобы он вас услышал, не просто слушал, а чтобы он принял вашу информацию. Понимал, о чем вы говорите, то говорите в левое ухо и при этом желательно пить чай. Это маленький такой, а, такая, знаете, астромагия. А, смотрите, еще такой момент. Если необходимо наладить новые связи или задействовать старые во всех их проявлениях, во время затмения от этого лучше отказаться. Имейте в виду, затмение может повлиять на нашу способность доносить информацию, формулировать свои мысли, желания, контактировать с близким окружением и вообще взаимодействовать с людьми. А вот лунное затмение, которое произойдет 16 17 июля в знаке Стрельца, это затмение может затуманить перспективы, плохо повлиять на благоприятное течение событий, снизить способность отличать хорошее от плохого – правильное от неправильного. Луна – планета чувств и эмоций, а стрелец – знак активных действий. И под влиянием затмения человек станет бурно на все реагировать, слишком прямолинейно и безапелляционно может вести себя даже в некоторых моментах не тактично или даже навязчиво. Мы видим мир как в прямом зеркале, вот Период затмения и плюс-минус несколько дней. Ну, вот там где-то неделя до неделя после. А тем более, когда это коридор затмений, это месяц до, и месяц после первого затмения и месяц после второго затмения. Имейте в виду. Поэтому в эти дни точно, вот особенно 16 17 и плюс-минус хотя бы два-три дня, в эти дни точно не стоит предаваться поискам истины и выяснять отношения ради правды или справедливости вот и сейчас а, некоторые рекомендации на июль месяц а, которые ну, я считаю самые основные мы пройдемся по а, полу, полу не пройдемся да а, по ее фазам вот убывающая луна а в период убывающей луны это 1 июля и с 18 по 31 июля это время снижения активности и энергии. Еженедельные прогнозы я еще буду давать каждую неделю, каждый понедельник на своем канале, поэтому подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы получать оповещение о новом видео. А также заранее, вот сегодня, буквально в течение дня, я буду выкладывать то, что уже рассчитала на выходных, на весь июль, чтобы те, кто участники клуба, могли заранее планировать свою активность, свою деятельность, и выбирать наиболее эффективные дни для любых дел. Так, смотрите, убывающая луна благоприятен отказ от старых привычек. То есть, если вы давно планировали бросить, ну, что-то, то, что вы считаете уже отжило, да, какие-то вредные старые привычки. Если вы хотите провести очищающие процедуры, на диету, опять-таки, лучшие дни для диеты, они будут в клубе, также благоприятен этот период убывающей Луны для наведения порядка, для освобождения от лишних вещей, для возвращения долгов, бракоразводные процессы, то есть все, что завершает цикл. И также, если мы говорим о, об убывающей Луне и о затмении, то они будут проявлять, даже если, может быть, вы не планировали завершить отношения, но они в период затмений и убывающей Луны, они будут сами рваться, разрушаться, это будут либо скандалы, то есть вы просто можете анализировать, что у вас будет происходить в эти лунные затмения и в солнечное, и в лунное, особенно вот убывающая Луна, это 1 июля, с 18 по 31 июля. И вы будете понимать, что если ваши отношения уже это такое начало конца, либо середина даже конца, это умирающая лошадь, которую вы пытаетесь оживить, оставьте, не надо, мои родные, вас в будущем ждет намного лучше, если вы легко откажетесь от того, что уже отжило. Это касается отношений любых с работодателем, с партнером, с бизнес-партнером и так далее. То есть наблюдайте, что происходит, и... Расставайтесь легко. А, период растущей Луны с 3 по 16 июля. Это самое благоприятное время для любых начинаний, для принятия решений. Продуктивный период в работе. Это подъем энергии. Кстати, именно в этот период, следите за информацией, я планирую провести очень мощный марафон а, по роду. Потому что эти затмения, они а, работают с родом и через род. Это очень-очень важно для каждого человека. Следите за информацией, опять-таки, в YouTube и в моих соцсетях. Подписывайтесь везде, добавляйтесь ко мне в друзья. А, тоже ссылочки на мои соцсети, они есть на канале в YouTube, в описании видео, если вы не можете сами найти. А, так, дальше, что еще можно сказать про период растущей Луны? Можно совершать поездки, можно планировать мероприятия, серьезные дела. В общем, начинать все, что направлено на рост, расширение, увеличение. И как раз-таки этот марафон по силе рода будет направлен именно на это. И я такой маленький секретик, такую интригу внесу. Это будет касаться не просто рода, а деньги и наш род. Кратенько, потом дам подробную информацию, когда буду готова. Вот, Еще, смотрите, замедления опасны, и также в этот период с 3 по 16 июля отказ от чего-либо не подходит. Поэтому этот период старайтесь не рвать отношений, не уходить с работы, то есть не ставить точку, где вы ее планировали. Подождите, убывающие луны, две недели подождать, я думаю, что можно. Новолуние, 2 июля. Это время, когда происходит перезагрузка, старое отходит, а новое еще не родилось, вас начинает колбасить, вы не знаете, что делать, потому что по-старому вы уже не хотите, а по-новому вы не знаете, как. И этот период, когда вас наполняет энергией на что-то новое, а вы начинаете ее сливать в негативные эмоции, потому что вас бомбит, ваш умный ум не знает, что же делать, что же делать, он сходит с ума. И в это время мы чувствуем себя слабыми и беспомощными, поэтому лучше всего провести день в спокойной обстановке, посвятить его домашним делам, тщательной уборке и освобождению от отживших вещей. 2 июля освободитесь от того, что отжило. И 2 июля необходимо обновить энергетику пространства, чтобы расчистить путь новым событиям, благоприятно прописывать планы, цели, ставить задачи на предстоящий месяц, тем самым создавая фундамент для последующих действий в обозначенном направлении. И еще очень важный момент. 1 июля... Это день Меркурия, когда очень важно сделать инвестиции в вашем бизнесе. Маленькие можно, небольшие, да. Например, если у вас есть бизнес, сделайте, ну, купите что-то, даже это не инвестиция, а купите что-то для бизнеса. Или совершите какую-то сделку. Вот, знаете, может быть, что-то приобретите для бизнеса или товар новый, но не небольшую партию. Те, кто уже занимается бизнесом с компанией Minji People именно 1 и 2 июля сделайте себе маленькую покупочку порадуйте себя приобретите что-то полезное для себя даже если у вас что-то есть вот ну например альфа дигита кюрсетин у вас в наборах его точно нет приобретите и вы посмотрите как будет рост вашего бизнеса как на дрожах это маленький секретик для нашей такой большой ютубовской компании вот, то есть для любого бизнеса приобретите что-то 1 и 2 июля. И тем самым мы создаем фундамент для последующих действий в обозначенном направлении, то есть в том бизнесе, в котором вы работаете. И, конечно же, полнолуние 17 июля. Люди становятся более эмоциональными, раздражительными и даже ранимыми. Быстро меняется настроение. Не рекомендуется принимать важных решений в этот день, совершать необдуманные поступки и ввязываться в конфликты, поддаваясь эмоциям. Помните, что это эмоции, это не факт, это эмоции. В этот период посвятите полезным мероприятиям, это очищение организма. Займитесь своей внешностью, а по, по внешности, по своей красоте, когда какие процедуры лучше делать. В клубе на каждый день тоже есть описание, когда стричься лучше, эффективнее, когда делать косметологические процедуры и так далее. В эти дни вы можете заниматься творчеством, созданием необычного, особенного чего-то. Это идеальный день для практики ритуалов, направленных на, поли, на получение максимального эффекта и пользы мы впитываем активную мощную энергию Луны, и она одаривает нас всеми желаемыми благами. В клубе мы проводим всегда практики на новолуние и полнолуне, поэтому еще раз, мои родные, ссылочка под этим видео. Если не нашли, вдруг пишите в личку, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. В комментариях, кстати, я тоже в YouTube размещу ссылочку на клуб, потому что именно там мы проводим практики, которые меняют вашу жизнь. Так что присоединяйтесь. А, так, что еще я хотела бы дать, какую информацию? А, давайте так, пройдемся по благоприятным и неблагоприятным дням. А, так, да, давайте я вам дам эти дни, просто для участников клуба я их выпишу в текстовом варианте продублирую транскрибацию, а сейчас вам проговорю эти благоприятные и неблагоприятные дни. Итак, благоприятные дни для начинаний. Это 8 июля, соответственно, 11, но только утро до обеда, до максимум до обеда. лучше Чем раньше, тем лучше. 12, 15, 17, 18, 22 и 24 июля. Неблагоприятные дни – это 13, 14, 16, 27 и 30 июля. Благоприятные дни для стрижек кратенько, без, без деталей. 3 июля – вечер, 4, 18, 19 и 24. Благоприятные дни для сделок и покупок. 4, 8 вечер, 11, 12, 20, 21, 20, 22, но утро – 28 вечер, 29 и 31 июля. Благоприятные дни для любви, для романтики, для свиданий. Это 7 вечер, 8, 9, 10, 12 вечер, 13 утра, 16 вечер, 18, 28 вечер и 29 а благоприятные дни для начала лечения. Опять-таки, эти э, детально я описываю, когда, какие органы, потому что там тоже очень важно по лунным дням. Это я дай, дам детальное описание в клубе, поэтому присоединяйтесь. Это очень важная информация, чтобы вы не попали в простах, чтобы лечение было действительно эффективным. Но так вот в общем, если сказать, широкими мазками. То благоприятные дни для лечения – это первое, второе, шестое – Восьмое вечер, девятое, десятое, двенадцатое утро, тринадцатое, пятнадцатое утро, шестнадцатое, двадцать третье, двадцать четвертое, двадцать седьмое утро, двадцать девятое, тридцатое, тридцать первое. А Теперь смотрите, важная информация. 12, 12 июля утра, 19 и 26, нельзя брать или давать деньги в долг. Услышали, да? А, так, 4 июля, так, это одна из наиболее благоприятных дат, которая дает рост поддержку и увеличение всему, что с ней связано. 4 июля постарайтесь сделать новое в тех сферах, которые вас больше всего интересуют. Например, вы можете открыть счет, первый раз положить на него деньги, надеть что-то новое и так далее, и так далее. Тогда в ближайший месяц эти сферы будут ждать активное развитие. И еще момент, да, в бизнесе тоже, кто, кто у нас «Иминджи people? Вы можете в этот день регистрировать новых партнеров, это даст великолепные входы. Вы можете в этот день что-то для себя приобрести, это тоже даст великолепные входы. И, в принципе, это касается любого бизнеса. Еще меня очень часто спрашивают про ведическую астрологию. Ну что ж, мои родные, коли вам это так важно, так интересно, хотя я не понимаю, какое вы отношение имеете к ведической астрологии, другого совершенно направления, тем не менее. Давайте и об этом тоже расскажу. 12 июля Шаяна Экадаши, который награждает всех счастьем и освобождением. Благодаря соблюдению поста в этот день, то есть вы находитесь, это полный пост на воде, да, кто у нас пьет живую воду, это будет еще более эффективно, да, разрушаются все следствия греховных поступков, ну, вы знаете, я вам честно скажу, ну, блин, ну, это идиотизм, если человек всю жизнь грешил, он не поменял своего сознания и один день посидел на посте, и что это вот прям разрушаются следствия греховных поступков, у меня большие сомнения, вы просите, я отвечаю. Но я к этому отношусь очень скептически, вы меня простите, да. Для того, чтобы ваши греховные поступки разрушить, вам надо сознание поменять. И это не сидение один день на посте, когда вы грешили на 10 лет. Вот. Но в целом, предположим, даже если говорить о посте в этот день, то с позиции все-таки астрологии, либо вибрационного дня, да, то в этот день пост, он не просто поститься надо, да, вот просто ничего не кушать, а провести день в осознанности здесь и сейчас, осознать, кто я, где я, зачем я, ну, осознать, туда ли я иду, доставляет ли мне это состояние счастья, это работа, этот мужчина или эта женщина. Этот, этот город, то есть, вот понимаете, если вы 12 июля проведете не просто на водичке, а именно в состоянии осознанности, и вы будете сидеть на посту, держать пост не для того, чтобы ваши грехи очистились, а для того, чтобы просто побыть в себе, услышать себя, то тогда вы достигаете состояния счастья и просветления. Но опять-таки, ну, поймите, что это не один день, и это не пост. Вот услышьте, пожалуйста, важно, это путь, это, это стиль жизни, это жизнь, а не то, что вы волшебничаете по полной программе да, в течение всего года, потом, ой, когда там у нас и кадаши, когда там на водичке посидеть, чтобы там прошлые грехи отпустили, нет, мои родные. Духовный путь – это жизнь, это не практики, это состояние души, это Жить этим, а не делать это что-то один раз. вот Еще 28 июля там идет э, этой гадаши э, чистейшие из тех дней, э, наиболее в уничтожении грехов и страхов, да, в том числе страха смерти. Но опять-таки, это нужны определенные практики, это не просто посидеть на водичке. Это это нужны ну, это работа с собой, это изменение стиля жизни, мышления, мировоззрения, отношение ко многим процессам жизни. Тогда будет толк. А так, если вы просто посидели на водичке, потому что и кадаши, ну, знаете, это будет смешно. Вот. В любом случае такие небольшие рекомендации дам, потому что лишним пост в этот день не будет. Просто им и этим дням. Очень много шоу-форматов, да, а, но ну, тем не менее, в любом случае пост в эти дни полезен. И перед началом любого поста желательно направить его результаты на что-то конкретное, близкое а, его природе. Да? Например, а сегодня я соблюдаю пост, не употребляю а, там, ну, а, пищу. И направляю результаты на свое скорейшее благополучное, ну что там, трудоустройство, на благополучное знакомство с мужчиной. То есть смотрите, вы создаете намерение, вы как а, вот эту а, некую жертву приносите, как, знаете, как жертвоприношение в знак чего-либо. Я прошу это и в знак а, дара а, высшим силам я приношу сегодня вот эту аскезу небольшую. И, конечно же, в первую очередь а, соблюдение поста в этот день – это отказ от употребления всей зерновой пищи а причина какова именно в этот день концентрируется ну, так скажем грех да? то есть вся негативная разрушительная энергия а зерновые это рост поэтому здесь ну, все что растет и развивается да также нежелательно есть мясо рыбу Вообще лучше держать пост на воде этот день, это для организма полезно, это день очищения э, ума, тела, состояния, э, полностью отказаться от еды. Еще раз напоминаю, не ради избавления от грехов, не читайте вы эти шоу-форматы, не, не будьте вы, простите, одноклеточными э, созданиями, которые верят во весь бред, который пишут в интернете, включайте здравый смысл. Включайте, пожалуйста, здравый смысл. Это день очищения, это день а, посвятите себе а, внутреннему состоянию, тогда у вас они прекрасно пойдут. И в любом случае главное, помните, мои родные, это осознанность. Не просто ограничение в питании и да будет нам счастье, нет, мои родные, это обязательно осознанность. Поэтому я вам желаю осознанности, любви к себе, процветания. И, конечно же, я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. Вот такой у нас получился прогноз на июль месяц, рекомендации. Пишите в комментариях, насколько вам помогают эти прогнозы. Может быть, вы что-то еще хотели бы услышать в них. Опять-таки напоминаю, что самая ценная информация, самая подробная, с описанием всех сфер жизни – практиками, с ритуалами, с секретиками. Все есть у нас в клубе, и каждый раз, каждый месяц информация добавляется и добавляется, и добавляется. И я напоминаю, что в дни новолуния и полнолуния мы с участниками клуба «Яркожители» проводим практики для участников клуба, они безоплатные. Это практики на привлечение изобилия в нашу жизнь. Так что присоединяйтесь, становитесь вместе с нами «Яркожителями» И будет нам всем вместе счастье. А с вами была Елена Дегурова. Это был астрологический прогноз на июль месяц. Подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик. И будем всегда на связи. Пока-пока, до следующего видео.